ТМ-105. Один из наиболее удачных примеров для поговорки «Лучшая броня» — это ее отсутствие. А все началось с того, что те основные сетапы, которые я чаще всего катаю, мне в какой-то мере уже понадоели, и я просто решил взять первый попавшийся мне танк на глаза и сделать на него обзор. И готовился я все-таки к худшему, ибо журчащая струя этих снарядов не внушала мне большого доверия. А экипажа и явно, явно выраженные французские корни только подкрепляли мои сомнения. И как же я все-таки ошибался? В первом же бою я делаю минус 7, во втором минус 3 и 7 помощи. И естественно пребываю в неком недоумении. Хотя в и подходит сюда куда больше. Пытаясь понять... Как же так вышло-то, бля? Я отправился анализировать свое предрассудочное мнение. И открыв вкладку рентген, все сразу стало ясно. Вы просто посмотрите на эти пустоты. Прям как у моей бывшей. И очень важно помнить о том, что мы играем очень часто, да, против советских танков. У которых довольно-таки крепенькие каморники, но также мы играем очень часто против Америки, Англии, у которых на БРе плюс-минус 7,7, основными снарядами довольно-таки часто являются именно подкалиберы, плашники, ну или те же самые кумулятивы, которые мы, в свою очередь, очень даже неплохо можем танковать нашей филейной частью. Кормой, конечно же, этого делать не стоит, поскольку в таком случае снарядом есть что взводиться. А вот поставляя именно борт, вы очень много чего можете пережить. И вам, по сути, не так важно, что у вас летит, важно, куда оно летит. Ведь есть зоны, куда вас сразу ваншотят, а есть зоны, где снаряды, по сути, у вас пропадают, исчезают или пролетают насквозь. Например, каморники я бы рекомендовал оттанковать именно лбом, ибо они, залетая в МТО, остаются там, по сути, навсегда. А вот подкалиберы, за счет отсутствия взрывчатки в снаряде, могут пробить моторное отделение и дойти до самого экипажа. А вот в борту у вас просто жгут сколько зон, в которые вам просто не прилетает урон. Единственные места, куда вас стабильно можно убивать, это не самая большая, кстати, башня и боекладка в корме корпуса. Но, зная, как дамажат те же британские подкалиберы, не могу сказать, что умирать от попадания в боекладку вы будете постоянно. Но как ни крути, если противник знает, чем и куда вам стрельнуть, то броня, по сути, у вас полностью пососная. Благо, неопытных игроков на Берри 7.7, его еще очень много, и они только начинают познавать механики разных снарядов. И не всегда знают, куда и чем лучше всего стрельнуть. Я сам порой в каком-нибудь замесе на эмоциях могу завафлить и стрельнуть, например, хэшом, какой-нибудь файжборд, какому-нибудь сантуриону, ну или кумысом в вместо того, чтобы стрельнуть куда-нибудь в наводчика. В роликах такие моменты, естественно, остаются за кадром, а вот те люди, которые посещают мои стримы, уже не раз в этом убеждались. Но зацепило меня в этом танке, как вы понимаете, не его бронирование, а что-то более весомое. И здесь речь идет сразу о нескольких аспектах. Но обо всем по порядку. Во-первых, скорость. Она у нас такая, что мы именно одни из тех, кто первыми занимает важные позиции. И в диапазоне нашего БРа я не могу вспомнить никого, кроме нескольких итальянцев, кто бы был на голову выше нас по скорости. Во-вторых, наша пушка. О, да, ребята. Но стоит отметить, что ко всем кумулятивам я отношусь с неким скепсисом, и этот случай тоже не стал исключением. Но, тем не менее, уроном я остался доволен. Кумулятивам просто нужна некая адаптация, после которой вы уже нащупаете некие зоны поражения у противников, и вам станет намного легче играть. У вас, по сути, есть всего два варианта, как этой пушкой пользоваться. Первый вариант, естественно, выстрел в район наводчика. Ну а вторым выстрелом, собственно, добиваем противника. Ну а второй вариант уже для тех, у кого яйца слегка побольше. Это выстрел укладку. Адам. Бред, просите вы и, вероятно, будете даже правы. Но КТ-3 за 20 боев на непрокачанном танке, на жестких врывах, да еще и своими руками, говорит о том, что план пиздат и имеет право на жизнь. Да, есть шанс обосраться, но шанс, чтобы Большой ваншотить противника, очень даже велик. И вам не придется тратить э, на одного противника аж два снаряда. Так как боеукладка в первой очереди у нас, э, не хочу сказать всего, но из-за адской беззарядки все-таки всего 12 снарядов и лучше использовать их максимально рационально. Ну а теперь то, что просто сносит башни. У нас есть 12 снарядов в боекладке в первой очереди, которые вылетают с интервалом в 5 секунд. 5, каров. И проигрываете вы по этому показателю только к панцеру КА-2 и французам на том же БР-7,7. Но они не такие популярные и встречать вы их будете очень редко. И вообще у них кб в первую очередь всего 7 снарядов и стреляют они сплошняками, а мы кумулятивами. Что в борьбе против какой-нибудь БМП-1 гораздо лучше. И как вы понимаете, ни один человек снаряд весом в 11 кг даже под спайсом зарядить за 5 секунд не сумеет. И говорит это нам о наличии заряжания И в случае если ваш экипаж был окрашен в желтый, оранжевый или упаси господь красный цвет, на перезарядку это вообще никак не повлияет. Что касается сетапа, то ну, здесь больше минус, чем плюс. По сути, в наличии у нас на Берри 77 только сам ДФ, довольно-таки сложный ракетник панцер, Маус, который был не так давно доступен в прокачке. Но новички, которые только попали в проект, скорее всего, не застали тот момент, когда он был доступен. Да и сам танк давно уже пережил свои самые лучшие времена. Ну и сверхмажор е за гайджин коины, цена на который в данный момент абсурдна как никогда. Проблемы в сетапе можно заполнить, например, тем же шпи панцирь BMP 1 в BR7, которому не так уж и важно по кому стрелять своими кумулятивными турами. Ну и что же мы имеем в итоге? Довольно быстрый и маневренный танк с возможностью разведки, посредственной наводкой, но с жуткой скорострельностью и читерной броней. Да, очень изым для летки. Но кто же в нашей всеми любимой тундорочке для нее неуязвим. Также я понимаю, что DF-105 находится в не самой популярной ветви немецкого древоразвития, но все же рекомендую его каждому, кто намерен начать или уже качает немецкую нацию. Ну а на этом у меня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Это именно то, из-за чего и ради чего я делаю эти ролики. Благодарю вас за поддержку и до новых встреч, комрады!